За многовековую историю об Астрахане можно рассказать много примечательных фактов. Самые интересные я расскажу в этом видео. Астрахань основана в 1558 году. Существует большое количество версий о происхождении названий города. Одна говорит, что слово Астрахань образовано от двух тюркских слов. Ас-нижний, расположение нахождения, то есть город, расположенный в речных низовьях чрезвычайно выгодное положение Астрахани на пересечении важных торговых путей способствовало его усилению в пределах Золотой Орды. Сюда приезжали караваны с изысканными товарами специй и шелка. Таджи Тархан был возведен из обожженного кирпича, был довольно внушительных размеров. В археологических раскопках здесь были найдены следы металлообработки, ювелирного и гончарного мастерства. Славился город судя по записям путешественников, большими и весьма богатыми базарами. В 1395 году богатый город был сдан войску Тимура, практически без боя, разграблен, разрушен и сожжен. С основанием в 1459 году могущественно-астраханского ханства его столичный город снова возрождается. На былого могущества ему уже не достичь. В 1556 году с междуусобицей ханов удачного похода войск Ивана Грозного Астраханское ханство было упразднено и его земли вошли в состав Руси. После Великой Отечественной войны проведена реконструкция города, реставрирован местный Кремль, благоустроена набережная Волги, появились городские площади и новые парки. Здесь работают пять театров, мускомедий, кукольный, тюз, драматеатр оперы и балета городская филармония и цирк